Так, ну что, мы сели в тук. Туг оказался пустой я еду один, как видите И едем мы сейчас с вами за салом Ну, в принципе, все остальные ингредиенты у меня есть Чеснок, луковая шелуха А, соль мне еще надо будет купить и черный горошек, перец вот такой вот, в общем в общем, ехать здесь один светофор и после этого светофора еще метров 300-400 и обратно будем также добираться кстати, кто не знает Сахумвит, это самая длинная улица в мире которая начинается в Бангкоке и заканчивается у границы Камбоджии если я не ошибаюсь если ошибаюсь, напишите в комментариях поправки обязательно в туках есть, кто опять же, кто не знает, есть звоночки, где вы хотите выйти, вам остановят. То есть вы нажимаете на звонок и вам восстанавливают именно в том месте, где вы хотите выйти. То он притормаживает, непонятно. Вот тут же продаются на улице вот такие вот матрасы, диваны. А есть по 1990, есть по 2 890, есть по 900, есть готовые кровати также. Ну-ну-ну-ну, no, no, no, no. макро. макро. Макро. Макро. В общем, сейчас был маленький казус. Водитель остановился, вышел из машины, подошел, что-то мне начал показывать какие-то там брошюры, поехать на плавучий рынок потаю или там еще куда-то. Я говорю, мне не надо никуда ехать, мне надо ехать в макро за продуктами. Он долго соображал, потом довез меня до макро, я вышел, вот уже подхожу к нему. Я ему даю 10 бат, и он начинает мне говорить, дружище, типа 20 бат. Я говорю, нет, дружище. Проезд стоит 10 бат. Я здесь живу 2 года. И пытаться как бы меня развести на двадцатку, еще на лишние 10 бат, не получится у тебя. Он заулыбался и поехал дальше. Полчаса тайку вот он сажает к себе в тук. И тайка поедет дальше. Так что средняя цена проезда в тук туке стоит 10 бат. Если вы едете с Жамтьена а, до Волкина, к примеру, у вас будет проезд 10 бат Если вы едете дальше а, торговый центр, центр, фестиваль или еще дальше, там уже у вас действительно будет стоить 20 бат Так что, а, если вы приезжаете в Волкин и едете дальше, а ценник 20 бат Ну а мы с вами сейчас зайдем в макро Я немножко поснимаю цены, покажу вам и расскажу ну и потом отправимся домой. Будем готовить наше вкусное сало. Пойдемте. Вот так вот приезжают тайцы, закупаются продуктами. Ну, европейцы также закупаются, чтобы у вас было понимание. И после макро мы еще с вами заедем в Теска. Мне надо взять сим-карту. Сим-карту для интернета. Также все расскажу, покажу, как это все приобретается. А, макро, по-моему, нету у них и продают. Если вы приехали в макро а, без налички, а надеетесь только картой расплатиться, нет, макро принимают только наличку. Имейте в виду, карту у вас не примут к оплате. А, по-моему, принимают только с сети банка карту. Здесь вы подходите, берете тележку себе, можете большую вагонетку взять, Можете вот такую вот взять ну, Большие, то вот они стоят то есть на них укладывают Вот он показывает Вот такую вот можно взять Но мне такая не нужна У меня не такой большой холодильник И мы с вами заходим в макро воды вы входите А, кстати, сумки рюкзаки большие Вы оставляете на Вот этом ресепшене То есть ценные вещи Сразу с собой забираете и сдавайте рюкзаки. Сейчас я заберу телефон и все. Нам выдадут номерок обязательно. И еще надо будет взять такую карточку. На кассе вы ее предъявляете. Да. Ну что, девчонки и мальшишки, мы взяли сало. А, взяли масло для кнопочки, перец, горошек. И взяли газовые баллоны, на которых будем готовить все. Сейчас мы тележку обратно кидаем. И... Пойдем домой, наверное. Так, ну что, девчонки, мальчишки. Купил я сало, купил маслы, чтобы кнопочка балловась, ну иногда. Часто ее буду баловать маслами, душу. Ну, а такие значки, которые купал. 7 продаются. Она без них уже категорически отказывается есть еду. Обязательно сейчас я домой, и покажу вам, чтобы у вас было понимание, что за вкусняшки. строят они 29 бат, по-моему, ошибаюсь. Но их очень обожаю. Приходится ее немножко обманывать. А корма она сухой не хочет кушать. Я беру вкусняшку и просто добавляю вот именно да, ей миску вот. То есть с обычным кормом немножко вкусняшку. Тогда она так что а, рюкзак у меня полный я еще сюда домой. Сейчас прогуляюсь кусочком. Байк я свой продал, чтобы вопросы не задавали. Где мой байк? Почему-то без байка. Байк продал. Вложил а, в интернет. Вложил в интернет проект, который добывает биткоины и а, Кому интересно, пишите в личку, звоните на WhatsApp. Все контакты мои под видео. А, все расскажу. Все покажу настрою, чтобы ваш компьютер приносил вам ваши деньги то есть, Чтобы вы начали зарабатывать Проектов очень много, есть а, без вложений можно начать зарабатывать То есть а, добывать вообще не вкладывая деньги ну, а когда уже поймете, саму суть уже там будет думать Вкладывать вам деньги проекты какие-то новые, где нужны вложения а, Чтобы было больше заработок В общем, все вы это увидите Но На этом видео у нас-то заканчивается Сегодня чуть-чуть обо всем немножко. Ну что поехали домой готовить салон. Ну? Ну? Так, ну что? В общем, мне.. Я макро снимается при почему-то ко мне подошел охранник пока я рюкзак взвал и сказал о новом видео в общем меня и потом за мной еще ходил охранник тоже так со стороны я его спалил что ходит за мной куда я пойду он за мной так далеке стоит смотрит снимаю я не снимаю в общем я иногда честно как сказать чтобы ругаться. В общем, я иногда в шоке от, от таких ситуаций. А, то есть а, запрещают снимать там, где, в принципе, ничего такого плохого нет. Да? То есть запрещенного, просъемок нету. А, иногда я просто от них охуеваю. уже честно говоря, всяких там зажимов. И по дороге я шел. Зашел в такой вот тайский магазинчик. То есть дороге. Я сейчас шел, иду по ватбуну а, В сторону дома. И купил соль. Потому что в макро соли не оказалось и вот а, зашел, купил соль здесь то есть 32 бат там, я не помню, штук 20, наверно таких маленьких пачек то есть вот такие вот тайские магазины спокойно можно приобрести и а, то есть, пойти дальше так что мне осталось немножко дойти до дома и сейчас мы придем домой и я буду показывать, как я готовлю сало я его сначала помою, потом поставлю, положу его в холодильник, в морозилку, чтобы она немножко схватилась, чтобы можно было удобно надрезать и шпиговать чесноком, лавровым листом, горошком, то есть чтобы аромат еще был внутри, не только снаружи. В общем, все вы это увидите, как я готовлю. Если у вас есть какие-то другие рецепты, можете также отправлять мне. Буду пробовать готовить и рассказывать, что рецепт данный был предоставлен мне, а, моим зрителям Если без вести, не готовлю, но я только могу сказать, что зритель отправил мне классный рецепт Обязательно буду стараться готовить Ну, сейчас я перекурю и мы двинемся с вами уже домой ко мне Пошли! Так, ну что, девчонки и мальчишки а...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 И также приготовил черный перец в горошке. Начинаем э, шпиговать сало чесноком, а вы со мной смотрите. Так, В общем, смотрите, А головки некоторые большие, я их просто беру и пополам, половинем их. То есть, а, чтобы небольшие головки были чеснока, а хотя бы половинчатые. Есть а, средненькие, можно их оставлять и то есть, можно их салат надрезать немножко и туда запихивать чеснок, чтобы было вкусно и ароматно. Какие нормальные, ну примерно вот такие вот, можно смело не резать и а оставлять. Поэтому сейчас мы немножко время уделим чесноку, а потом уже начнем шпиговать сала